Друзья, всем привет! Сегодня в видео кратенько разберем обзор биткоина. Почему я считаю, что рост ну, с большой долей вероятности неизбежен. Также посмотрим, каким ценовым значением биткоин может прийти. Ну и приблизительно попробуем понять, насколько может вырасти альта в то время, когда биткоин будет подбираться к ценовым значениям, которые я от него жду. Кому данное видео может быть интересным, присаживаемся. Поехали! Перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, информацию одну из первых я кидаю сюда, а потом все транслирую на YouTube. Поэтому присоединяйтесь, буду рад видеть каждого. Итак, друзья, в предыдущем видео вот я снимал, есть прогноз биткоина, альткоины могут укатать на дно. У меня была логика такая, что мы, скорее всего, все-таки начнем расти. Почему? Потому что вот здесь, в районе 28-30, все ждали дна. Все ждали с ведрами, с крупными суммами э, тизера, да, закупиться именно биткоином, альтами и спокойненько идти наверх. Но я говорил, что логика такая у меня, что именно туда мы не опустимся, чтобы те люди, которые ждут с ведрами, они остались, ну, грубо говоря, без ничего. И вот здесь их фома начнет догонять и заставлять покупать уже по очень дорогим ценам. Потому что, смотрите, я не трейдер сразу говорю, но какие-то определенные там навыки технического анализа, какие-то графики трендовые я просто применяю для того, чтобы плюс-минус понимать, куда там рынок может двигаться. Да? Но все же я... Ну, не даю, не придаю этому какой-то стопроцентной гарантии, да, что технический анализ может отработать, потому что рынок очень зависит от манипулятора. И все, что вы там строите там, по своим техническим анализам, там, э, оно может рухнуть буквально за час. Вот реально просто за час. Вот такой соплей, свечой, и у вас уже все поломается. Поэтому, э, исходя из того, что все же я буду придерживаться то, что нарисовал нам биткоин, это не означает, что это единственное правильное, верное решение. Я очень четко понимаю, что манипулятор может вот эту всю картину, которая красиво сейчас нарисована, буквально в секунду разрушить, и мы, к примеру, отправимся ну, еще ниже вниз. Но все же давайте посмотрим на картину из того, с чего ну, мы имеем да, но сейчас. У нас была нисходящая трендовая, которая практически три месяца да, мы падали. И она была, наконец-то, пробита. На недельном графике мы закрепились, закрылись хорошо, около 42 тысяч. Как я в предыдущем видео говорил, мы не обновили вот этот лой. Я говорил, что если мы его не обновим, ну без обновления мы уже пойдем, скорее всего, вверх. Так оно и произошло. Так вот, смотрите, если вы не покупали криптовалюту, к примеру, и сейчас вами движет фома, да, вы хотите залететь, потому что вы видите, как всегда, без вас поезд уходит, это очень тяжело. Я, к примеру, тоже брал всего лишь на 30% от своего депозита, что если вдруг будет вот такое движение, чтобы я хотя бы с чем-то, ну какой-то прирост чего-то там давала, да, не полностью там портфель, а именно хотя бы 30%. Поэтому у меня вот это движение происходит только с 37% от моего портфеля. Какие мои дальнейшие действия, что я здесь вижу? Я здесь вижу и более чем уверен, что рост может продолжиться э, вплоть до 52-50 тысяч долларов. Почему? Смотрите, во-первых, это нормально, даже если мы уже в медвежьем тренде. Вот 50-52 тысячи, это 50% будет коррекции от падения. То есть это в принципе нормально и такое очень часто бывает. Поэтому сюда мы можем очень легко прийти. И плюс, почему я считаю, что там будет в любом случае ну, какая-то остановка. Потому что, вот посмотрите, этот уровень, он реально очень сильный. Потому что мы видим вот здесь, от него цена отскочила, упал. Здесь он останавливал цену. Ну здесь, здесь, ну вы видите, сколько касаний. То есть возле этого уровня всегда была остановка, проторговка. Поэтому я считаю... Этот раз будет не исключение, если мы сюда подберемся. Если мы сюда подберемся, альткоины, как я говорил в видео, которые там, если вы набирали там по 3536 bitcoin любые альткоины, в принципе, они должны дать там x, ну, 2 как минимум, некоторые, может, x3. Например, там, гала, вот сейчас токен, он, она уже дает больше x2. Поэтому, в принципе, альткоины могут пострелять. Если биткоин-доминация потихонечку начнет обратно уползать вниз у нас и все-таки пробьет вот этот треугольник, да, и мы выйдем ниже 40, это будет хорошо, и альты реально хорошо еще постреляют. Но если мы будем подниматься потихонечку, пробьем треугольник, как я говорил, и выйдем вверх, где-то в район 50-60, то, конечно, альтам будет не сладко, будет все очень плохо. Но сейчас мы видим рост. Так вот, что в вашем случае я бы делал, если бы вы не закупились? Во-первых, лучше всего, конечно, ну, сейчас не, ну, просто не покупать, потому что цена уже вышла очень далеко. И я считаю, будет хорошим вариантом дождаться ну, вот такого какого-то пролива резкого. Во-первых, они могут выбить вот здесь лонгистов. Или можем пойти еще ниже, вот видите, как образовалась такая трендовая поддержка, можем сюда в район 38, прийти 39, и вот здесь можно попробовать набрать какую-то часть, я не говорю там на 100% депозита, на какую-то часть там каких-то альткоинов, может биткоин вы хотите, и попробовать вот проехаться как минимум сюда в район 50 тысяч. Потому что вы знаете, что цена в любом случае любит выбивать как и лонгистов, так и шортистов. Сейчас, например, люди, которые вот здесь не купили, да, ждали по 28-30 по биткоин. Естественно, у них работает фома. И плюс, если они трейдеры, они будут пытаться сейчас шортить вот эту всю историю. На 42, на 43. Сейчас они будут там... На 45 шортить, потом на 48. И это будет хорошее топливо, которое нас ну, реально может привести к цене 50-52 тысячи за биткоин. Но в моменте я не исключаю, и скорее всего, будет вот такие резкие уколы, просадки. И вот здесь я бы уже на вашем месте ну, купил бы, добавил себе в портфель, какую-то часть позиции, ну, чтобы не покупать по вот этим ценам. Потому что это действительно высоко, не с той с точки зрения, что некуда расти, а с той с точки зрения, что если мы, к примеру, вышли вот это, пробили трендовые как ложное движение, замануха всех лонг, и сейчас мы начнем катиться и падать сюда, то если вы хоть здесь возьмете, да, к примеру, на какую-то часть депозита, то вы уже под 29.30 и дальше там сможете либо усредняться, либо хотя бы вот здесь поставить какой-то стоп или вот здесь. И выйдете с минимальными ну как бы потерями. А здесь прибыль, соотношение ну, к риску прибыли, она уже не такое благоприятное, как, к примеру, вот здесь покупка. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, в принципе, я рассказываю то, что делал бы я. Я набирал вот здесь то, что в видео я говорил, на маленькую часть ну и с этой маленькой части попробуй пройтись сюда и если вы застряли ребят покупали там по 60 по 56 и усреднили вот здесь по 33 по 35 если мы дай бог придем сюда в район 52 я вам рекомендую не жадничать а пересмотреть э, реально там если будут плюсовые позиции или вы в ноль выйдете то пересмотреть вот эти позиции и ну, снизить риски. Либо продать большую часть, там, выйти в коины и посмотреть, ну, как будет дальше развиваться событие. Либо вообще полностью закрыть и посмотреть, как будет развиваться дальше событие. Потому что если мы пойдем сюда к 50, здесь, ну как вы понимаете, опять начнут э, крики. Начнется там радость, что мы идем обновлять хаи и все остальное. И вот здесь уже могут загнать очень жестко в лонг. И потом вот так резенько соплей прям сюда 29.30 собирать ликвидность. Поторчать вот здесь, потом еще ниже проколоть. Ну, в общем, там уже будет другая история и будут другие видео. Будем смотреть уже дальше по ситуации. Но я считаю, что рост к 50 тысячам, он очень-очень с большой долей вероятности состоится. Отмена данного роста, сценария, как я и говорил, будет, если мы уйдем ниже вот этого лоя, то есть ну, ниже 30 там тысяч долларов. Вот такие мысли у меня сейчас по рынку, друзья. Напоминаю, что рынок криптовалют является высокорискованным, да, Особенно если вы торгуете. Если вы держите какие-то инвестиционные сделки, покупаете, это в принципе в долгосрок э, вас цена не должна пугать там любая, да, принципе. Если вы вообще верите в криптовалютный рынок. Но если где-то вы, ну, спекулятивная то часть держите и пробуете там э, в моментах там заработать, то вот эта история, которую я обрисовал. В принципе, у меня она в приоритете. Но вы решение принимайте, естественно, самостоятельно. Придержитесь еще несколько альтернативных точек зрения. Пишите в комментариях обязательно, как вы думаете, куда биткоин пойдет. Дойдет ли он к 52 тысячам 50. Или же мы увидим, ну что это была замануха. И сразу у нас будет падение на 28-29, а может даже и ниже.